Тот форум это уникальное мероприятие. У нас есть стенд, на котором мы не только рассказываем о компании, но и представляем, как пользоваться нашими решениями для решения каких-то задач в области кибербезопасности. Мой доклад был о как раз-таки одном из новых и только появляющихся направлений. Это Cyber Security Situational Awareness. То есть это направление решений и технологий, направленное на ситуационную осведомленность промышленных предприятий о безопасности в целом, включая вопросы, связанные с кибербезопасностью. Ситуация должна пониматься в комплексе, и решения, которые направлены на. И, э, обеспечение устойчивости предприятия, они должны включать все эти вопросы и возможность их обрабатывать и анализировать. Все сейчас понимают, что для э, нужд промышленности это прям самый старт. Для примера, пять лет назад, если бы кто-то э, сказал о том, что ребята, а давайте мы э, к сокам прикрутим наше СУТП, ну как бы э, человека, мягко говоря, не поняли бы. Но сегодня диалог и речь идет совсем о других вещах. Речь идет о том, а как это сделать. И этот путь пройден как раз-таки за вот эти 4-5 лет от полного отрицания и непонимания к необходимости как-то решать уже технические вопросы такой вот интеграции. По большому счету там, на, на рынке России мы находимся вот такой в стартовой позиции, когда уже там фаза отрицания, что это не нужно, она уже прошла. Сейчас уже люди начинают думать о том, а как же все-таки делать, какие задачи в приоритете решать и чем же заниматься в итоге дальше. Ну, собственно, в своем докладе в секции про соки для промпредприятий у меня как раз эта тема была основной. Интересная ситуация в том, что, несмотря на то, что промпредприятия уже купили себе СИЭМ-системы или какие-то другие классы систем для того, чтобы построить сок или обеспечить централизованное управление инцидентами или событиями безопасности в рамках всего предприятия, по нашему анализу, ни один Max Patrol CM, то есть это продукт нашей компании, не мониторит систему СУТП в тех предприятиях, которые их приобрели. Это говорит о том, что за последние 4 года, несмотря на то, что отношение к вопросу у предприятий изменилось, технически на уровне поля еще никто ничего не сделал. Основное, чего сегодня нет. Это экспертиза, потому что подключить АСУТП к системе класса СИЕМ, это, вот, наверное, правильно, хорошо, но всегда встает вопрос, и мы уже эти вопросы от наших клиентов получаем, а что же нам делать дальше? Проблема в том, что сейчас такой экспертизы, в принципе, мало. Направление новое, стар, стартовое начало есть, технический задел хороший, но в части экспертизы и знаний которые нужны этого еще крайне крайне мало на данном этапе ну как бы э, ожидать того что э, сразу появятся какие-то технические фреймворки э, какие-то технологии которые там решают эти задачи сходу но ну, я думаю, что сейчас этого ожидать пока рановато просто. Ситуация в коммерческих и госкомпаниях, в госструктурах, она естественно различается, потому что госкомпании в первую очередь решают вопросы соответствия требованиям нормативки, регуляторки и всего того, что связано с формальным соответствием требования. В коммерческих организациях подход основан все-таки на оценке инвестиционной привлекательности, на получении возврата инвестиций, поэтому коммерческие организации более детально, более скурпулезно подходят к выбору решений, технологий и вообще направления решений своих задач. Традиционно так сложилось, что специалисты в области информационной безопасности, не отвечают за функционирование систем промышленной автоматизации. То есть эти системы находятся вне зоны их ответственности. Вот. И э, это э, причина большого количества конфликтов на предприятиях, э, непонимания одних специалистов другими. Вот. И, и когда мы э, общаемся на тему там, регуляторки и прочего, мы общаемся в основном э, с блоком информационной безопасности. Вот. Но когда мы приходим решать технические решения, задачи, технические задачи, мы приходим уже говорить с специалистами, которые непосредственно обслуживают эти системы, управляют. Эти специалисты всегда воспринимают только то, что им реально показывают и что реально они могут увидеть своими глазами и какой эффект. Вот. Соответственно, один из подходов это проведение исследований, анализа защищенности этих систем и демонстрация возможностей нарушителей влиять на их техпроцессы или влиять на их системы. Очень часто бывает так, что финтестер показывает скриншот, например, с какого-то рабочей станции главного инженера объекта, и главного инженера это ни в чем не убеждает. Вот. А вот когда э, берут просто инженера эксплуатации, говорят, смотри, раз, два, три, э, и твой энергоблок остановился, здесь доходит абсолютно до всех. Э, глубина проблемы, и все начинают э, уже продуктивно думать э, в правильную сторону.